Всем привет! Сегодня я почитаю вам очень интересную книгу. Мы попутешествуем по разным местам и послушаем историю плед, печенюшки, чаек. Поехали! И так же как наша история, это видео будет набирать плавные обороты. Пролог. Вступив в клан ВДС и войди в историю Калибра. Данное видео посвящено истории создания одного из самых старых кланов в игре Калибр под названием War Dark Spirit. Создано аж 1 октября 2019 года, но тогда носил еще другое название – ВДВ-стрим. В данной книге записана история одного клана в шести главах, на обо всем по порядку. Создание чего-то всегда предшествует ряд событий, и перед тем, как мы углубимся в историю взлетов и смутных времен клана, создание совета, тимбилдингов и написание программ для авто автотимбилдинга, простых фан-турниров, копилки для них, в общем много чего перечислять, Воин кланов и охота на одного из участников руководства. буст Дискорда и появление в жизни клана проектов Калибрстат и Варпод. Которые станут неотъемлемой частью сообщества. Но стоит начать с тех небольших случайностей, которые привели к этому событию. Клан начинается с главы, а глава начинается с клана. Из воспоминаний главы. Вот как сейчас, помню, на дворе было январь семнадцатого года. Услышал новый новой ВГ и загорелся желанием поиграть в сие чудо. В декабре 2017 -го года подал заявку на Альфу и спустя год, в августе 18 -го года, получил доступ к творению. Спустя две недели удостоился чести попасть в супертестеры и пробыл там год с хвостиком. Поиграл в игру и затянул меня в пучины впучины эмоций вдохновения и задумался я, а где же искать не союзников бравых и тиммейтов адекватнейших. Подумал я, а ведь нужны кланы в игре срочно же, ведь не хватает сообществ, очень уж. Ударил мышкой околовой, крикнул азим ездим, царь ему ему кланов игре вгшной и на просторах дискордовых, и появился клан маханький, хиленький, и увидел я в нем потенциал огромнейший и уверовал в силу кланову. Назвал я сей детище WDVS3, от фантазии с кудникой, по ноги с каналом личники. Этому предшествовал создание клана. Но история – это в первую очередь его участники и события, связанные с ними. История давняя, и остались лишь обрывки летописей. Из архива удалось восстановить часть данных и собрать из них книгу «История клана. Темный дух войны». Глава 1. Начало. Примечание главы. Тогда мы были веселы и беззаботны, и не обременены тяготами клана. При создании был написан устав и заложен незыблемую основу никаких макросов, и тов, уважения к соклановцам и тиммейтам в команде. Никакого мата, кроме канала 18+. Эти заветы действуют до сих пор и не подлежат пересмотрению. Даже в те беззаботные времена, когда мог вступить каждый, уже проводились внутриклановые конкурсы и активности, небольшие соревнования для участников с наградами в виде монет и ролями в дискорде, которым сейчас может похвастаться, увы, не каждый участник клана, ведь некоторые роли были уникальными. первые месяцы 19 года клан напоминал клуб по интересам и был просто местом общения, но время идет и все меняется. 29 января 2020 года вышел полноценный рекламный ролик клана, который по сей день можно встретить в официальном дискорде калибра, что дало приток новых игроков. Кринжово смотрится уже сейчас, но до сих пор вызывает улыбку. До сообщество развивалось постепенно, без резких скачков в численности. Все было тихо и спокойно. Народ шел, клан рос, игроки играли вместе, редкие активности и конкурсы позволяли игрокам найти больше разнообразия в игре. 5 мая 2020 года клан обзавелся новой версией логотипа в Дискорде, который кардинально отличался от старого. И начиная с мая, жизнь клана оказалась богата на собой. Это были времена резкого подъема и развития. Что-то мне в лес захотелось. Глава 2. Серебряный век Глава это хорошо, но ни один человек не удержит в руках целый клан. Тебе нам нужны активные люди, горящие желанием развивать его, и в мае двадцатого года начинается снова веха развития. Появляется первый заместитель главы, Рагнарек, который может полноценно заменить главу и помогает ему в его отсутствии. Но требовались и офицеры, которые будут заниматься полноценным приемом в клан и поддержанием порядка с проведением внутриклановых мероприятий. В мае 2020 года офицера получил баста. Никто тогда не мог предположить, каким необратимым последствием это приведет. Но на тот момент приход этого офицера стал новым толчком к развитию. При его активном участии в мае был доработан и утвержден новый устав и проводилось много активностей под его руководством. Была проведена очередная очистка от малоактивных игроков и мертвых душ в клане. В этот период с его подачей при одобрении главы, помимо развития активности и наведения порядка, также ужесточились правила нахождения, что в дальнейшем чуть не перевело клан в смутные времена. Содоврение главы, излишней строгость и суровой рукобасты стало кирпичком в дороге к опасным временам и частичному оттоку игроков, в том числе немалому числу ветеранов. О, привет! Что, нравится история? Да мы хорошие, давай дослушаем ее до конца. Но до этого момента было еще далеко, а в этот период они начали активно развиваться. Шел большой поток новых игроков. Клан всегда принимал участие во всех внешних турнирах по ПВП и PvE. Что он талкивал на создание полноценных команд. И в апреле одним из офицеров клана игроком под ником 901 началась организация турнирных команд для участия во внешних активностях. В дальнейшем его дело поддержал BOIK434 и хэштегер. 14 апреля с подачи главы прошло совещание, сзади которого клан был переименован в War Dark Spirits Темный дух войны. Аббревиатура осталась неизменной, сохранение аббревиатуры помогло сохранить узнаваемость. В апреле открылась внутренняя академия для повышения уровня игры от самых опытных игроков. 1 июля 2020 года в клане появляется Хордекс и неожиданно для всех спустя несколько недель становится офицером, Перепрыгнул сразу несколько стадий роста. Все благодаря большой активности и желанию помочь развивать сообщество что привело к новому фитку развития не только клана как сообщества, но и в дискорде на программном уровне. С его руки была автоматизирована большая часть дискорда, и настроены боты, появились автоканалы, и дискорд был доведен почти до идеала. Поправлять кланом стало гораздо удобнее, но это не единственная его заслуга. С его подачи 30 июля 2020 года был переработан и вынесен на голосование обновленный устав, в котором были дополнены все аспекты, начиная от заявки в клан до полного описания всех ролей в нем. И уже 31 июля 2020 года завершилось голосование и став был принят. Основные правила остались неизменными. 15 июля 2020 года был создан совет, в который вошли наиболее отличившиеся игроки. Совет стал важной составляющей. Основные изменения в клане проходят через несколько стадий. Сначала нововведения разрабатываются заместителями, потом будут офицеры, и в дальнейшем все обсуждается с советом, где проходят финальную шлифовку для лучшей интеграции в клане. Первым полноценным, анифановым турниром должен был стать PvP-турнир в режиме столкновений. Намечался он аж на 29 августа 2020 года. Из-за нехватки активных групп игроков был перенесен на неделю, но даже это не позволило набрать достаточное количество команд для полноценного проведения. На турнире было зарегистрировано всего две команды, первые и альфы. В тот период была просадка в ПВП составляющей клана и нехватка опыта организации мероприятий. На данный момент в клане нет проблем с мероприятиями по ПВП. В августе 2020 года заместитель главы Рагнарёк уходит из клана по причине потери интереса к игре что может случиться, в принципе, с каждым из нас. Ничего не вечно и свято место пусто не бывает. 26 августа 2020 года Хордекс назначается новым заместителем главы клана и по сей день занимает эту должность. Хордекс берет на себя обязанности по проведению активности, сбору статистики и проведению первых турниров в режиме фон. Турнир состоялся 5 сентября 2020 года. В нем приняло участие 6 команд. На момент выхода ролика во всех режимах было проведено более 15 турниров и фан-турниров. Проведение турнира дало толчок к созданию 8 сентября 2020 года подразделения ОКМ, организаторы клановых мероприятий, в которые на начальном этапе вошли участники, желающие помогать в разработке и проведении последующих турниров. В первый состав вошли Аберег, Краснодару и Спиллер. На данный момент, помимо турниров, на ОКМ возложены обязанности по разработке тимбилдингов. Тем временем, 5 сентября 2020 года, тихо, незаметно в жизни клана, появляется игрок Шаманчик который сыграет немаловажную роль в жизни клана в дальнейшем. И за счет своей активности и желания развивать сообщество сделать хороший карьерный рост до заместителя главы. Набор клан всегда осуществлялся по важным критериям – возраст, уровень аккаунта, адекватность и умение играть. Поэтому в сентябре было принято решение ужесточить прием. Ведь важно не только отношения между людьми, но и уровень их в игре. В этом клане нет места слабым игрокам. Ну и куда без рекламы. Каша ВДС. Самая вкусная каша в твоей жизни. От завода ВДС. Назови в магазине бонус-код ВДС и получи банку. Сюрпризом. Глава 3. Опасные времена. Прошел целый год. После всех чисток и к первому своему дню рождения клан подошел к составом из 79 активных участников. И около 100 малоактивных игроков. Но подарки на день рождения бывают разные, как хорошие, так и плохие. С этого дня могли начаться смутные времена, но к счастью обошлось. Клан просто потерял часть игроков, что не отразилось критически на его существовании. Иногда пустить кровь помогает оздоровить организм. Так случилось и в этот раз. По странному стечению обстоятельств и в результате мелкого и глупого инцидента в день рождения клана 1 октября 2020 года заместитель главы баста покинул сообщество. За эти полгода он сделал много для развития и процветания клана, но не все действия идут на пользу. Глава пустил момент и не принял должные меры по послаблению. В этот момент накопившееся недовольство и активные жесткие действия Басты привели к тому, что часть игроков покинула клан и ушла вслед забывших бывшим замом, пообещавшим им лучшую жизнь на новом месте, при условии, что эти же жесткие условия были им же и реализованы в этом клане. Но история пишется разными людьми и возможно мы знаем не всю правду, а только ее малую часть. Но на правах летописца я читаю свою историю. Хоть часть старых игроков пугал, но руководство всегда было готово к подобного рода вещам. Движение игроков между кланами — это норма. Главное — Уходить красиво и не хлопать дверью, ведь как показывает практика, большинство хочет вернуться. Как и предполагалось, уход части ветеранов не смог повлиять на клан в плохом отношении, а только оголил и указал недостатки в политике руководства. По словам главы, идея о послаблениях были в его голове, но не были реализованы в должный момент, что привело к накаливанию обстановки. 10 октября под руководством Хордекса прошел очередной турнир по фронту на вылет в котором принял участие 5 команд. Но не все смогли принять участие по разным причине. Но это показало, что клан жив, бодр и готов участвовать во внутренних мероприятиях. Так сложилась судьба, что 19 октября появился первый недружественный клан. Его владельцем являлся тот самый Баста, бывший заместитель главы, который уходя затаил злобу и обиду. Его сообщество попало в раздел запрещенных по причине активного переманивания игроков из клана ВДС в его клан. Клевету и оскорбление в их адрес, блокировка представителей администрации на сервере и другие негативные мелочи даже на других серверах. В дальнейшем даже была объявлена охота награда за убийство в бою заместителя главы клана Кордекса. На данный момент сообщество Баста находится единственным запрещенным кланом в списке. Ну что, давайте переместимся в нашу старую локацию и продолжим историю про этот клан. М -м, ты еще здесь? Тогда мы продолжаем. <звучит> Глава 4. Золотой век. Если есть проблемы, то их надо решать. В короткий период была частично пересмотрена политика и устав, что дало чуть больше свободных участников, но строгость и соблюдение некоторых условий осталось незыблемо. В клане должен быть порядок. 20 октября 2020 года был обновлен состав советов, в которые вошли «Оберег», «Логовойс» и тот самый «Шаманчик», который в дальнейшем взял на себя обязанность по проведению фан-турниров, повышению и приему игроков в план. Для пополнения хорошими игроками 27 октября 2020 года было принято решение запустить «Академию» в клане. Цель – подготовить кадры и научить игроков играть с дальнейшей возможностью попасть в основной состав клана, но нахождение в «Академии» не обязывало потом вступать. Можно было просто поиграть, научиться и уйти в свободное плавание. 15 ноября прошел первый турнир по режиму взлом. Это был уже пятый турнир в клане. 23 ноября в клане появляется Олд Dirty Баста, будущий хранитель личных дел, прошу не путать с тем игроком. С 28 декабря 2020 года по 4 января 2021 года прошел очередной фан-турнир. В этот раз это был спидран по зачистке. 8 и 9 января прошел сразу два турнира в режиме столкновения и фронт. Участие приняла большая часть клана. Шаманчик в этот момент разошелся не на шутку. 13 по 19 января прошел фан-турнир по спецоперации, но из-за закрытия серверов завершился чуть раньше, 17 января. В этом фан-турнире решалось собрать свою команду. Во время его проведения прошел еще один фан-турнир. Январь на этот турнир выдался у нас богато. 16 января прошел фан-турнир для любителей фронта и по традиции команды были составлены рандомайзером такие мероприятия позволяют смешать и более тесно познакомить разных людей с друг другом тут скорее надо пояснить отличие турнира от фан турнира для турниров игроки сами собирают команду а в фанах по большей части команда собирается рандомайзером никто заранее не знает кто будет и в этой команде Ведь тут главное не победа а а участие и статистика собирается по каждому игроку, а не по команде в целом. В полноценном же турнире все работает с точностью да наоборот. Глава 5. Вайп Какая история без вайпа в калибре? Вайп прошел для них спокойно. Отток игроков был небольшим, основная часть игроков осталась, что не сильно сказалось на активной, но подорвало доверие игроков к самой игре и вызвало много негатива в дисторде клана. Благо чат 18+, плюс всего один и стерпит все. В нем было сконцентрировано все недовольство. В дальнейшем было пресечено поливание и оскорбление в адрес игроков вне клана, руководство калибра и игры в целом. Некоторые представители не на шутку там разошлись. Но политика сообществ не переходить на личности и оскорбления никуда не делать. Адекватность и уважение неотъемлемая часть нахождения в клане. И особо негативным парням с кланом не по пути. В связи с вайпом, условия вступления были изменены. 20 уровень – это минимум для вступления на данный момент. Ведь те, кто ниже, мало играют, а таким игрокам не место в кланах. Даже к этому правилу были приравнены нынешние участники. Поэтому для достижения планки в 20 уровень им был дан срок, по истечению которого игрок исключается. Участник сообщества должен играть. Нет игры – нет скилла. 27 февраля прошел уже 7 турнир и 3 внутриклановый турнир по режиму фронт. За первые места боролось уже 6 команд. В марте благодаря боту от проекта Warpod в клане появились автоканалы. Можно автоматически создавать канал до на четверых, Мелочь, но это сократило количество каналов. Это малая часть ботов в клане, но стоило уделить этой вещи хотя бы пару строк благодарности. Алиса, назови самый старый клан в игре Калибр. Самый старый клан в игре Калибр ⁇ Wars Dark Spirit, глава Corvus Streamer. Глава 6. Далеко не финал. 3 апреля Олдерти Тибаста назначается офицером с очень ответственной кадровой работой и частью тайных обязанностей, которые нам так и не удалось узнать. 24 января 2021 года было решено разбавить кровь Совета. Неизменными стали Шаманчик, Оберег и Краснодар. К ним присоединились Да, Медведь, Сабер и Енотик. Совет это не галочка, а важный буфер между руководством и простыми участниками. 27 марта очередной фан-турнир по столкновению. По традиции фан-турнира выбирается не команда-победитель, а подводится индивидуальная статистика по урону, настрелу, фрагам, что раскрывает каждого игрока по отдельности. В апреле Хордекс предлагает ввести новый вид активности тимбилдинга. Днем проведения была выбрана среда. Впоследствии игроком Уоттелфорд будет написана программа для тимбилдинга, тесно работающая с калибр статом и варподом которая позволяет самостоятельно насчитать, сколько сокланов в бою, настрелы, победы, отхилы и многое-многое другое. Автоматизация подарила игрокам дополнительные возможности выполнять разного рода задания по аналогии с калибром. Разработанные руководством заданий помогает сплочению и развлечению игроков. Уотерфорд становится аналитиком клана. Кто сказал, что тимбилдинги должны быть только в игре? Одни из лучших тимбилдингов, по мнению летописцев, это была игра в мафию через специального бота в дискорде. Море фана и особая роль в копилку личных дел игроков. Не все было гладко в первых тимбилдингах, удать шлифовки был тернист, но быстро. Было много недостатков, но скажем, каждым тимбилдингом шероховатости стало все меньше и меньше. Нет предела совершенства и работа по улучшению идет от ТБ к ТБ. Тимбилдинг это очень хорошо, но это не помеха шаману провести 18 апреля еще один фан турнир по взлому. Уже не будем считать, какой это был турнир по счету. 20 апреля 2021 года глава решил бустануть клановый сервер в Дискорде и получить от него небольшие бонусы для сообщества. На тот момент глава не ожидала, что эту инициативу поддержат клановцы и даже один из тех, кто не вступил к ним. В результате чего, 11 мая 2021 года неожиданно для главы сервер накопил аж 26 бустов. На такое нельзя было закрыть глаза, им было принято решение добить еще 4 буста. В итоге, 11 мая сервер апнул наш третий уровень, что в сумме затрат составляет аж 10 тысяч рублей. А это уже просто мега показатель и веру людей в то, что они создают общими усилиями. Такие действия вдохновляют на дальнейшую работу. Третий уровень это конечно хорошо, но нет большой пользы от этого уровня для клана. Самый оптимальный уровень по затратам и полезности это первый, ну или максимум второй. Имея такую поддержку от людей, руководством было принято решение провести голосование о направлении добровольных пожертвований в призовый фонд тилбилинга и турниров с активностью. Ранее затраты ложились на руководящий состав. По итогу голосования подавляющее большинство поддержало инициативу и была создана страница на сайте с разными вложениями или ежемесячной подпиской. Главное условие – это доверие и полная прозрачность транзакций. В первый же день набрался около 2000 рублей без учета комиссии сайта, и число желающих растет. Главное, что это не дает привилегий в клане и не ограничивает недонатящих на участие в турнирах. С этих дней призовые фонды в турнирах вырастают, что дает больше стимула для участия, хотя и без этого собрать команды на подобные мероприятия не было проблемой. Во время этого всего произошло еще одно событие. В клане появился второй заместитель. 30 апреля 2021 года. Во время активности по охоте на шаманчика в режиме фронт, глава озвучил назначение шамана на должность заместителя. Охота на шамана – это активность, организованная им же в честь его же дня рождения с получением наград от него. Но как мы видим, награду получили не только охотники, но и сама жертва. Впереди ждет много событий. Отбор по статистике калибра стата, добавление новой шкалы званий, бонусная система и накопление баллов с возможностью тратить их на внутриигровую валюту и другие плюшки. Будет много всего, но это уже будет во втором томе новейшей истории. Клана «Темный дух войны». До новых встреч на страницах истории «Калибр». Это время, покрытое пылью Это пыль покрытая пылью. Если эту пыль кто-то когда-то сотрет, то, возможно, что-то он да поймет. Но никто не ждет мироздания, и оно приносит страдания. Тайна клана могла быть раскрыта, но она пылью покрыта. Da, da, da.